Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". В сегодняшнем видеообзоре у меня новый экран. называется он Трон Пик из разряда кранов часовиков. Каждый час сюда заходим и собираем сатоши. Давайте начнем обзор с выплат. Вот я зашел в выплаты, люди выводят здесь вот 600 Трон 62 трона 61 100 214 82, ну и так далее. Хорошие суммы люди здесь выводят. Также вот есть подтверждение этому. Когда мы нажмем на кошелек, мы попадаем на Tron Scan и здесь можно увидеть, что действительно э, выплаты есть, выплаты приходят. В общем, здесь вся статистика отображается. Итак, Переходим на сам экран. Когда вы Перейдете по ссылке, вам нужно будет зарегистрироваться, прописать свое имя, логин, почту, пароль. Также подтвердить свою почту. Когда вы подтверждаете свою почту, вы получаете 10 бонусных сборов. И мы таким образом удвоим вознаграждение за сбор на один день. Итак, Чтобы здесь собрать, разгадываем капчу. Также здесь есть система уровней чтобы повысить здесь уровень, вам нужно будет поиграть в игры. Как и на предыдущем экране, я помню, такой экран был Litecoin. Bitcoin, кажется, тоже такой экран был. Минимальная выплата здесь, если мы нажмем отзывать, здесь получается минимальная выплата 15 TRX. Комиссия за сбор 0,2 TRX. Давайте соберем сейчас с крана. Капчи, конечно, здесь мне не очень нравится. Но ничего. Кто захочет, тут заработает. И нажимаем удвоить. Итак, мы получаем вот 0.01 TRX. Давайте сейчас попробуем бонусный кран. Здесь без капче. Получаем вот 0.01 TRX. И так мы можем 10 раз получить. Получается за регистрацию мы здесь получаем 0.1 TRX. Получается 10 раз мы соберем. И вот последний раз получается 0.1 TRX. 1trx мы заработали также на сутки у нас получается здесь двойная оплата вот такой друзья кран кому он интересен ссылку я оставлю в описании также здесь есть реферальная система кто будет играть в игры вы получаете 0,4 процента комиссии и 5 процентов от стоимости подарка и 5 процентов реферальная система от сбора вашего партнера на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии всем желаю хорошего дня и всем больших заработков всем пока